Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии человек, который, по некоторым предположениям, находится на пороге или уже совершает революционный прорыв в области бигдейта, в области записи на оптические носители и хранения огромных объемов информации. Но прежде чем мы побеседуем с ведущим научным сотрудником кафедры оптики и нанофотоники Казанского федерального университета Сергеем Сергеевичем Харинцевым, добрый день, спасибо, что пришли. Давайте посмотрим очень небольшой репортажик из его лаборатории. Век стремительного развития информационных технологий растет и потребность в емких носителях с большим объемом памяти –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 информации, которые позволят хранить колоссальные объемы данных на небольших устройствах. Представьте, что в устройстве, которое поместится в вашем кармане, вы сможете хранить миллион любимых фильмов. Если же вы предпочитаете литературу, то на трех таких носителях поместятся все книги крупнейшие в мире библиотеки Конгресса США. Сегодня дата-центры IT-компании занимают огромной площади. Новые, более вместительные и вместе с тем компактные носители позволят значительно уменьшить хранилище информации».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 обещающие ноу-хау, разработанная в небольшой лаборатории Казанского университета, уже привлекает внимание ученых по всему миру. Ну вот, и как мы видели, ну я видел, вы это видели изнутри, конечно, вы там работаете, внешне все достаточно скромно, да, никаких сверхъестественных там установок космического облика, никаких там сверкающих перекрестий лучей лазер, лучей лазер, извините. И тем не менее, по оценкам ваших коллег, вот тот способ записи информации, который вы предлагаете, предполагает, что в идеале вот на обычный компакт-диск, там, DVD или CD-диск, можно будет записать чуть ли не в миллион больше информации, чем сейчас на этом диске хранится. У меня очень простой, обывательский вопрос. Как вы до этого додумались? Ну, на самом деле, это не совсем так. Так. А, потому что откуда возник, возникло понятие DVD-диски и такое сравнение? Это чисто такое обывательское представление. Я и вопрос обывательский задал. А, да, да. Поэтому для того, чтобы, видимо, это как-то в СМИ просочилась такая аллегория, mm. а, на самом деле, с дисками это непосредственно никак не связано, и потому что все-таки оптические диски – это уже сегодня анахронизм, mm -hmm. это уже вчерашний день, а, и сейчас… Движение идет вперед, а к этому пришли мы по одной простой причине, потому что одно из э, наших направлений, которым мы занимаемся, это, э, спектроск... это оптическая спектроскопия сверхвысокого разрешения, которая связана непосредственно с сжатием лазерного света. А, собственно говоря, в силу того, что мы свет можем сжимать э, в сто и более раз, это позволяет нам фактически уменьшить размер э, записываемой информации буквально до нескольких нанометров. Uh -huh. В этом, в общем-то, ключевая идея. Другое дело, что нужно было найти э, э, соответствующую записывающую среду для этого, научиться, соответственно, манипулировать с помощью электрического или оптического полей ориентации одиночных молекул записывать состояние, стабилизировать это состояние, хранить, считывать и так далее. То есть, вот эти все эти вопросы мы как бы делаем с помощью наших методов. Я опять переведу ваш ответ немножко в такую бытовую или обывательскую плоскость. Вот вы сказали о носителях. Это что? Это имеется в виду, вот, насколько я знаю, сверхтонкие полимерные пленки какие? то Да, речь идет о тонких полимерных пленках. На самом деле сама по себе полимерная пленка, она выполняет роль некой матрицы. В этой матрице находится одиночные молекулы, молекулы красителя то есть это такие молекулы которые очень хорошо поглощают э, свет обычный uh -huh. свет они фоточувствительные то есть они поглощают кван света и могут переходить в другие э, фотохимические состояния собственно говоря вот манипулируя э, вот этими состояниями с помощью света мы можем э, поворачивать молекулу водой в одном направлении, поворачивать в другое направление, таким образом записывать 0,1, 0,1. Какой-то объем да. информации, вот, двоичный, как я понимаю, да? Да, 0, да 1, конечно. 0,1, да. да. Это не квантовая память, да, безусловно, да. никакой суперпозиции здесь нет. Это mm -hmm. 0,1, mm -hmm. да, это классическая вещь. И информация будет храниться вот на этой молекуле? Да. И проблема заключается в том, чтобы эта молекула была устойчива? Да, безусловно. Это один из ключевых вопросов, и для того, чтобы... Эта память работала, потому что помимо емкости, помимо скорости записи, есть такие важные характеристики, как долговечность, да. то есть число записи, перезаписи. Например, вот сейчас очень популярны флеш-технологии, флешки. Которые как а... раз на смену DVD и CD пришли да, по существу. Да, да, да, они нам очень нравятся, они очень удобные, да. компактные. К сожалению, число перезаписи там очень низкое, там 10 10.5, в 10.6, угу. то есть, и, на самом деле, за флеш технологиями будущего нет. Но насколько я понимаю, Но... и время хранения тоже не ахти как Совершенно верно, да. совершенно верно. Поэтому сейчас очень популярны гибридные технологии, когда, допустим, в компьютерных системах SSD память комбинируется угу. с обычными магнитными винчестерами, например. Вот. И четвертый параметр, я о нем забыл сказать, это, конечно, стоимость единиц сохранимой информации. То есть вот четыре параметра, на которые нужно обращать внимание. Так вот, что касается вот нашего способа, мы предложили именно способ, способ, который заключается в том, что мы используем комбинационное рассеяние света. Это новый эффект, потому что до этого использовалась в основном двухфотонная запись, используя флюоресценцию фотохимических соединений. Здесь мы принципиально отошли от флюоресценции, перешли к спитероскопии комбинационного рассеяния света. Понятно. Вы использовали понятие «способ» вот сейчас, да? да. Это очень кстати, потому что вот вопрос, который я для себя не решил, и, может быть, вы сейчас проясните. Вот этот способ, если его классифицировать в вот юридически значимых понятиях, это что? Это открытие, это изобретение. Как это можно назвать? Вот та, та, ту работу, которую провела ваша лаборатория с вами во главе. Скажем так, ну если говорить на языке, скажем так, венчурного капиталиста, да, есть, да, да. я к этому и подвожу. Да. Да, то есть есть понятие ноу-хау, есть изобретение, есть полезная модель и так далее. Конечно же, до этого на самом деле далеко, и, конечно, я бы все-таки склонялся к режиму ноу-хау в, в данный момент, потому что, в принципе, идея достаточно простая и на поверхности. Другое дело, что необходимо знать некие нюансы и тонкости для того, чтобы это сделать, потому что, действительно, эту работу мы делали, но ну, где-то года два. Mm -hmm. вот. И, безусловно, почему способ? Потому что а, для того, чтобы сделать хотя бы прототип этого изделия, конечно, требуется время и финансирование. А, и, а, ну да, время финансирования. Два ми минимально необходимых, да, но недостаточных условия. Ну, потому что есть известная формула. И, скажем так, для того, чтобы развить научную идею, необходимо потратить 1 рубль. Для того, чтобы довести до прототипа, довести до уровня первых продаж, необходимо потратить 10 рублей. Для того, чтобы довести до массового производства, необходимо 100 рублей. Вот. Да. Это вот как раз мы сейчас смотрим да, с позиции наших реалий капиталистических, с позиции венчурного капитализма. Да. А вы ведете Свои исследования совместно с лондонской школой, если мне память не изменяет. Вот я с здесь... Лондоном. Да, да, да, да. да, И Гарвардом, да, да с Гарвардским я. университетом. Но, тем не менее, судя по тем источникам, с которыми мне удалось вот ознакомиться, бегло до нашей с вами беседы угу. под телекамеры, ведущим, в этой связке, да, или в этом, как говорится, коллективе называют вас, mm -hmm. вас персонально, вашу лабораторию. А в чем была потребность обращаться с предложением и в результате входить в кооперацию с Гарвардским университетом и с Лондонской школой? Дело в том, что если мы говорим о Имперском колледже Лондона, там работает наш партнер, это Сергей Казарян, мы его, кстати, приглашали в Казанский университет, он читал здесь лекции, мы давно с ним коллаборируем в этом направлении, mm -hmm. он имеет лабораторию зеркальную лабораторию, наша лаборатория, то есть мы можем проводить такие же исследования на его площадке. Безусловно, очень важно э, в наших вещах это воспроизводимость. Зеркальный в данном случае имеется в виду сопоставимые или идентичные по составу оборудования, да, по возможностям, да, да, да, буквально зеркальный. Да, есть такое понятие, как зеркальная да, лаборатория, да, да, совершенно да. верно. да. Поэтому э, то, что мы здесь предлагаем и инициируем разработки здесь, естественно, они тестируются на его площадке в том числе, потому что, ну, чтобы была воспроизводимость. Производимость. Uh -huh. Это очень важно в науке. Что касается Гавродской школы, то там работает наш теоретик, это Семен Сайкин. Он проводил для нас расчеты, uh -huh. чтобы... Мы могли согласовать и сопоставить экспериментальные результаты с теоретическими. То есть, вот эту работу он проделали, проделали там. И вот два года работы позади. Я так понимаю, что, на самом деле, еще работа впереди есть какая-то. Да. Но, тем не менее, уже вы обнародовали, в том числе, в научной среде, в реферируемых изданиях каких-то научных, скажем так, ну первые да. ощутимые, доказуемые, повторимые результаты. И вот если опять упростить немножечко да, наш разговор, Вот я представил себе, как эту информацию восприняли, например, там, ну, не знаю, в Microsoft, там, в каких-то других, в Hewlett-Packard, например. Да, люди предлагают способ, который позволяет там в разы там, или в N-раз вот, уплотнить запись информации. Да. И в результате вот, проблемы гигантские с этими гига... большими очень наборами серверов, вот, вот, с этими с, data, с, да, с да, их энергоемкостью, да. это, они, да. они да. Вот, ну, просто не то что исчезают, но становятся ну, уже не очень значимыми. И по идее эти люди должны у ваших дверей, у дверей вашей лаборатории, у ваших коллег в Гарварде и в Лондоне уже вот стоять в очередь но не стоят потому что насколько я понимаю впереди проблемы как раз вот этого вот ну масштабирования о котором вы вскользь сказали то есть да. задача технологов безусловно задача технологии, задачи конкретного производства да, да, да. насколько с вашей точки зрения готовы технологии, инженеры, производство к тому, чтобы вот ваш способ можно было реализовать, чтобы это не в лабораторных условиях было, а более или менее вот на уровне прототипирования и далее. Я думаю, что это случится, когда мы сами создадим прототип в нашей лаборатории. То это есть мы будет... все-таки своими силами должны да, это Да, конечно, безусловно, это да, интерес не возникнет, потому что никто за эту задачу браться не будет, потому что это большие риски. Угу. Мы это сможем сделать, это будет, конечно, не технологично, это будет выглядеть немножко, может быть, смешным и так далее. Ну но на, на коленки, конечно. Это не говорить, важно, конечно, да. это будет на коленках технологиях, но дальше задача будет технолог, которые доведут эту задачу до, до конца. Ну, в частности, вот компания IBM, которую все хорошо знают, они специализируются как раз на глобальной, на интеллектуальной собственности, и в, в штате этой компании огромное количество первоклассных ученых, в том числе нобелевских лауреатов, они как раз занимаются именно вот так, такого класса задачами. А вот на ваш вопрос по поводу Big Data, сейчас появляется новый сервис, вот буквально вот сейчас по транспортировке данных из одного дата-центра в другой центр. Да? Mm -hmm. То есть вот сейчас одна из задач. Например, для того, чтобы переместить сегодня э, объем данных эксабайт, э, используя специальные грузовики длиной 13 метров. И для того, чтобы перевести, нужно потр... потребуется примерно полгода, полгода oh, господи, думаю, что... используя грузовики. Если мы напрямую начнем качать данные через интернет, э, это займет 26 лет. Это фантастические цифры. То есть хотя бы из этих соображений целесообразно этим заниматься. Но в частности, вот сейчас есть такая компания Digital Globus, да, а, да. которая перемещает данные из одного дата-центра в другой дата-центр. Там у них это, то есть там примерно 100 тысяч терабайт, это не так много. Это займет порядка 10 дней. Транспортировка да, только то есть, данных. То есть они вот это Digital Global, они тоже возят грузовиками, да? Конечно, грузовиками, конечно, да? конечно. Ну там есть специальная инфраструктура, то есть они ну, по, -по, -по понятно, включают. Да. Ну, понятно, да, примерно да, скорость перезаписи, это примерно там да. доходит до терабат в секунду. Да. Достаточно высокие скорости. Но, тем не менее, понятно, что эта проблема существует, она очень острая. Потому что количество информации растет катастрофически сильным образом. Да. Наверное, последний на сегодня вопрос такого немножко местечкового характера. Но ну, мы с вами знаем, что в Казани есть и институты, и производства, которые достаточно продвинуты в области оптических технологий. Ну, комс прежде всего, там гипо, я имею в виду. А Какого-то взаимного интереса или интереса с вашей стороны, вот, если иметь в виду перспективы ну, технологического освоения вашего способа, существуют вот такие... Встречные движения. Или для этих людей, для этих структур, которые реально там занимаются там теми же фракционными решетками, они достаточно много ведь делают в этой части. Да, да, конечно. Для обороны в том числе. Не интересны вам, а вы не интересны им. Я думаю, это большая проблема вообще в нашей стране, это большая пропасть между наукой и бизнесом, да. которую нужно сокращать, безусловно. Поэтому ответ на поверхность, конечно, неинтересный. Для того, чтобы возник интерес, еще раз повторюсь, видимо, тут необходимо, особенно молодежи, Подключаться и создавать вот такой вот стартап и делать за небольшие деньги именно прототип какой-то изделия. Потому что сейчас в мире есть тенденция, когда крупные корпорации, они, им проще купить стартап, чем вкладывать собственные деньги в разработку с нуля. Это неправильный путь. На стартап тоже нужны деньги? Совершенно верно. Ну, для Что этого есть, быть, есть государственный институт развития, есть, слава богу, много венчурных фондов, есть фонды содействия малому предпринимательству, фонд, известный фонд Бортника, есть... Ну, э -э -э понятно. Значит, проблема или задача номер, не номер один, ближайшего времени, это найти молодых людей с горящими глазами, со свежими мозгами, с желательно рукастых, да. которые взялись бы и соорудили вот этот стартап да. по подготовке да. прототипа, вот, верно, реализующего да. у вас. Это по, вполне реализуемая задача. <свят> Я надеюсь, что среди тех, кто нас сейчас смотрит, найдутся люди, с характеристиками, которые я только что привел. Спасибо вам огромное, что вы пришли, ответили на вопросы. Мне кажется, это чрезвычайно перспективная вещь. Может быть, я как дилетант глубоко заблуждаюсь, а, излишне спасибо. романтичен. Да. Но почему-то мне кажется, что при вот звезды, если хорошо сойдутся, то это может быть очень интересная Выхлоп, извините за... Абсолютно так. И на самом деле я бы обратил внимание на молодежь, которая сегодня в поисках и в самореализации действительно очень достойно направление, потому что сейчас технологии, IT, физика, инженеринг, они на большом подъеме. И здесь очень можно неплохо реализоваться для следующего поколения. Поэтому доброположность в институт физики. Спасибо вам еще раз, Сергей Сергеевич, спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Я очень надеюсь, что среди тех, кто нас сейчас смотрит и будет смотреть, возможно, повторы, найдутся люди, соответствующие тем характеристикам, которые я привел чуть раньше. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч.